Оля, привет! Говори, привет! Оль. Мы сегодня с Олей решили поиграть в новую нашу игру. Она называется Волшебные сказки. Здесь различные карточки, которые нужно вместе складывать и изучать советские мультики. И также просто изучать животных. И мы сейчас с Оленькой с удовольствием этим позанимаемся. Ой, ты мне будешь карточки показывать, или я тебе? Ты мне будешь показывать, давай, коробочку. Да. Давай. Кто это? Бека. Это лисичка. Лисичка. Лисичка. Где колобок-то? Нет уже колобка, убежал. А это что такое? Колейко. Кто это? Еще. Яйцо. Правильно, яичко. Давай сюда будем класть. А это кто? Кот. А это котик. Правильно. Котик. А это кто? Зайка. Зайка? Давай сюда положим. А это кто? Волк. Волк. Правильно. Волк. Вот. Зайка вместе с волком, да? Еще? Еще? А это кто? Пчел. Пчела, да? Вот сюда положим пчелу. А это кто? Квашка. Чебурашка, правильно. А это что? Сумка. Сумка? Да. Сумка. Сумка. А это кто? Нот, буратино. Кажи, буратино. Буратино. Буратино. Кто да. там еще есть? А это кто? Это топ. Топ-топ. А еще как называется? Нося. Ботинки. А это кто? Ботинку. А еще как говорят? Кто это? А карачок? Это, Короче... Окр... это курочка. курочка. Курочка. А это что такое? Ягодка. Ягодки. Вот у нас. Давай, Оля, вместе складывать. Давай. давай. Так, давай, Айболита. Где чемоданчик? Ну-ка. Вот. Айболит и чемоданчик. Видишь? Кто там дальше? Где у нас лисичка? Ищи лисичку. Где лисичка? Ой. Вот. Давай колобку ее присоединяй. Вот. Где у нас винипух? пух Где Мишка? Вот Мишка. А где пчелы? Ну-ка ищи пчел. Где пчелы? А вот она. Давай пчел. К Мишке присоединяй. Вот. Давай кота. Где кот? Кот. Кот где? Кот. Клади кота. Где сапоги? Ищи сапожки. Где сапожки? Топ-топ. Где? Кот. Киси присоединяй. Киска Где? Где курочка Ряба? Курочка где? Где курочка? Где курочка, ой? Вот она. А где яичко? Вот яичко, да? Яичко. А где волк? Ищи волка. Вот. А где, а где зайка? Вот Присоединяй к волку. Вот, и у нас только остался один Буратино. И Чебурашка еще осталась. Чебурашка крокодил Гена должен быть, а у Буратино Мальвина была. Вот мы с Ольчикой собрали такую замечательную игру. Да, Оль? Если вам понравилось наше видео, ставьте пальчики вверх, а также подписывайтесь на наш канал. Давайте дружить и общаться. Будем снимать для вас еще подобные видео с играми. Игра-малышка. Волшебные сказки. И всем пока! Скажи, Оль, пока! Да.